всех львов, которые рождены в августе с вашими днями рождения. И хочу пожелать, чтобы этот год обязательно запомнился какими-то положительными событиями, и чтобы ваши мечты и цели обязательно сбылись. С 1 по 2 число Солнце будет делать квадратуру Курану и будет затронут ваш 1 и 10 сектор гороскопа. Данный аспект может дать неожиданный поворот событий на рабочем месте. В целом это аспект конфликтов с вышестоящими людьми. Учитывая то, что в начале месяца будут идти напряженные аспекты в ваш шестой сектор работы и обязанностей, очень важно в этот период все хорошо планировать, выполнять прям по пунктам, не затягивать, старайтесь по максимуму все делать в срок. И, не планируйте слишком много на начало месяца. Постарайтесь разгрузить себя, чтобы иметь возможность лавировать, если что-то пойдет не так. 3 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем седьмом доме. Полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Седьмой дом отвечает за взаимодействие с другими людьми, партнерские отношения, брак, за клиентов в том числе. Поэтому данное полнолуние покажет вам, насколько вы эффективны в плане работы с другими людьми, в плане взаимодействия с другими людьми. Это очень хорошее полнолуние для тех, кто работает с людьми, кто заинтересован в том, чтобы расширять количество людей, кто знает о ваших услугах. И в целом обычно такого рода полнолуние дает именно успех в том плане, что о вас узнает все больше и больше людей. Венера долгий период времени находилась в вашем одиннадцатом секторе, и она делала активной вашу социальную жизнь. Она могла вносить определенные коррективы в ваше окружение, с кем вы общаетесь, с кем не общаетесь. И какое-то важное событие в связи с Венерой произойдет вблизи 4 числа, так как Венера будет в соединении с восходящим узлом. Это может быть какое-то очень интересное и хорошее, выгодное для вас предложение. А вот после 7 числа Венера перейдет уже в ваш 12 сектор, поэтому, скорее всего, ваш самый лучший отдых будет в уединении. Также это может быть поездка куда-то далеко. В целом 12 дом отвечает также за возможность заработка, но есть какой-то момент, что вы будете скрывать эту возможность. То есть не… либо же вы просто захотите откладывать эти деньги, не тратить их сразу. С 5 по 20 число Меркурий — планета коммуникаций, поездок, документов будет находиться в Вашем первом секторе. И это будет для Вас чрезвычайно активное время именно в плане разговоров, в плане решения каких-то бумажных вопросов. Действительно, у Вас может быть поездка в этот период или темы автомобиля, средств передвижения будут для Вас очень актуальны. После 20 числа Меркурий перейдет в ваш второй сектор, поэтому темы заработка выйдут для вас на первый план. Учитывая то, что Меркурий в августе очень быстрый, он быстро меняет знак, в котором находится, то и дела, связанные с данной планетой, тоже будут продвигаться очень быстро. Поэтому август это хороший месяц для того, чтобы обучаться, для того, чтобы бронировать билеты, ездить куда-то для того, чтобы больше общаться. С 8 по 13 число Марс будет в соединении с Лилит и в это же время будет делать напряженный аспект к Плутону. Это может дать определенные конфликты на рабочем месте. Это период, когда много энергии вы можете тратить на решение вопросов, связанных с рутиной с вашей работой либо с вашим здоровьем старайтесь тоже в этот период избегать перенапряжения старайтесь все хорошо планировать так как есть вероятность того что в этом месяце будут возникать время от времени авралы поэтому важно все очень хорошо распределять 15 числа уран разворачивается в ретроградные движение в вашем десятом секторе который отвечает за карьеру, жизненные цели и важные достижения. Поэтому в середине месяца у вас может быть период каких-то неожиданных поворотов в вашей жизни, и это будет касаться не только работы, но и может затрагивать другие сферы, поэтому Старайтесь тоже подстраиваться под ситуацию и правильно понимать сигналы, которые возникают вокруг. С 15 по 17 число очень хорошее и активное время, ведь Ваш управитель Солнце будет в соединении с Меркурием, и при этом они будут делать хороший аспект к Марсу. Вот это действительно подходящие дни для интеллектуальной деятельности, для переговоров, для того, чтобы высказывать свою точку зрения, вдохновить других людей на определенные действия. В целом это такой аспект, редко такое бывает, Когда есть возможность все задуманное сразу же воплотить в жизни, то есть любая мысль будет стремиться, чтобы вы ее воплотили через действие. 18 и 19 -е число достаточно нестабильное в эмоциональном плане дни. 18 числа Венера будет в аспекте к Урану. И это может дать неожиданный поворот в финансах, либо, опять-таки, какие-то события на работе э, спонтанного характера. А вот 19 числа будет новолуние в вашем знаке. И в сам день новолуния вы можете ощущать либо очень много сил, либо, наоборот, упадок сил. Каждый человек индивидуально реагирует на Новую Луну. Но в целом этот день может положить начало какому-то новому процессу в вашей жизни. Поэтому обращайте внимание на те идеи и мысли, которые у вас возникают вблизи данного Новолуния. 22 числа Солнце переходит в знак Деву на месяц. И это будет замечательный период, чтобы разобраться со своими финансами, навести порядок в оплатах, навести порядок в ваших доходах и расходах. Это хорошее время, чтобы планировать свои финансы, планировать покупки, а также совершать продажу тех вещей, в которых вы уже не нуждаетесь первое и второе число подходят идеально для начинаний, так как Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Это очень хорошее время для того, чтобы именно заниматься онлайн-деятельностью, чтобы запускать какой-то новый проект, чтобы привлекать других людей к вашей деятельности. Это очень хорошее время для широкого взаимодействия с другими людьми. С 25 по 29 число очень активное и продуктивное время и будут аспекты, которые затронут ваш второй сектор финансов, десятый сектор карьеры и шестой сектор работы. Поэтому это просто идеальное время для того, чтобы работать и очень хорошо зарабатывать. 30 числа Меркурий будет делать оппозицию к Нептуну и данная позиция будет на вашей финансовой оси, поэтому